Ясно, так ты наполовину звери. двери. Брат! Слышь, Он Отцепись моего брата! Хватит нюхать его! Миша, он отбитый на голову! Больной ублюдок!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 Моя фанатка? Так и знала! Тогда не смущайся, так! Давай поболтаем! Что такое? Зидё! Как же ее звали! Прекрасный шанс вылечить число пушины! Сержант начинаем упираться понимать! Впервые слышу такой миссии. Так Как ее звали? Я вспомнил. Ее звали Пипинго. Что как ты такое придумал? Немедленно Только отрубите им все, что Миссия провалена. Если я бездомно полезу туда, то могу погибнуть, при этом только усилив его. Так... Эй, ты вообще меня слушал? Да. Ты говоришь, что у тебя очень грязные мысли, да? Да. Я этого не отрицаю. И будем разбираться. Я ведь и не против поиграть немного. Да, вполне. Не стесняйся, Масета. Я разрешаю пости жертвой своей красоты. Ну, жену, же, ну Девушки! Да, что? Прекратите. Вы же специально грудью давите. Не перевариваю таких ушлых дамочек. Лететь! шипы! Теперь я могу идти. Это легендарные шипы. Первый раз вижу. Вы еще созрите Ха. <звы> не думал, что ты решишь появиться. Старик, оставь эту женщину. Скорее уходи отсюда, Риста, иначе без тебя я не смогу вернуться домой. А, да, пожалуй, ты прав. В общем, рангу СИ понадобится чудо, чтобы выиграть в этой битве. Такая большая разница в силе? Я все понимаю. Не впечатляющие результаты выпускников это полностью моя вина. Но я не могу позволить им закрыть школу навсегда. Девочки, я умоляю вас. Нет, нет, мы не с... Положитесь на нас. Что? Может, ты не до конца нажимала кнопку? Не до конца? После легкого нажатия камера фокусируется на объекте. Ясно. Сейчас попробую. Вот. Кажется, я начинаю догадываться. Позрите нашу великолепную фишку. Вы чё, поженились что ли? Думаю, моя фигурка я и Хероши подойдет для игры, не правда ли? Почему вы даже не задумались сделать Хероши человеком? Взгляни, Хероша, она сделана с любовью. А фигурка сделана из горючих материалов. Ну так он, а есть что для нас похожее на фишку? Вот, пользуйтесь. Да с ними мы точно проиграем. Но а ты еще кто? Твои злые деяния непростительные! Розовый змей! Розовый змей! Розовый змей! Розовый змей! Розовый змей! змей. Гомоотряд педорейнджеры! Золушка, уберись в нашей комнате. Вот именно. А потом отдрай полы. Золушка не хочет. Сама ползай по полу и мой его. Хочешь, чтобы я ползала по полу? Пожалуй, я могла бы. Сестра, не говори ерунды. Ты не понимаешь, я просто... Хорошо, так будет лучше для всех. Улыбайтесь, когда ставят прививку. Это просто невозможно! Теперь потерял вс ⁇ исследование? Нет! Плевать, я хотел на это исследование. Что? Что да, это еще за извинительный доклад? Совершенно некорректный. Куча отпечаток. Много эмоциональных высказываний. В докладе утверждения нужно аргументировать. Это на тебя не похоже. Особенно последний абзац. Что это вообще? Эти так легко едятся. Разумеется, что они хорошо сочетаются с рисом. Если бы у меня сейчас был рис... Сегодня Хатару меня просто шутка бесит! Я скажу, но... Выкладывай! Гештубер, когда ты будешь учиться, ты говоришь, что учишься, но твои оценки не повышаются. У тебя ведь есть проблема поважнее, чем эта вечеринка. Если завалишь выпускные, можешь остаться на второй год. Ты попадешь в один класс с Гелиусом. Живой! Нет! Давай насладимся честным спортивным состязанием. Еще кое-что. Не забывайте держаться за поручни. Крем от загара. Скотина! Ублюдок! Что еще за грязные трюки такие? Как же ты не ископал, раз пытаешься жульничать в споре! Вообще-то вы сделали одно и то же. Достаточно! А, не лезь в чужие дела Не знаю, кто ты Но помешаешь, пожалеешь Серьезно, да кто ты? Эдгар, он опасен Этот извращуга очень силён Он такое затворил своим братом Чего? Ч ты сделал? Они обе вкусные Но моё он съел немного быстрее Вообще-то мою раньше на 0 0,2 секунды. Что ты сказала? Какой-то парень дал мне печенье. Не хотите? Моя девушка все равно их не ест. Раз, два, сожру! Раз, два... Ну, приятного мне аппетита! А вот еще один вкусный грибочек. Еще и размер такой подходящий. Не надо. Он же. <вих arcade> да эти грибочки даже сынами вкусненькие такие. Есть один. Он идеально нам подходит. Мы с Аякой встретились пораньше и поискали храм неподалеку. Нашли одно чудесное местечко. А? Чудесное местечко? по лестнице. <плышка> Интересно, как проходит птичка? Панды очень продвинуты <плышка> в плане размножения. <плышка> Существует <плышка> даже порнография для панд, помогающая размножаться в неволе. <плышка> а, Интересно, это? Айдолам такие сведения не нужны! <плышка> уродливая редиска Здравствуйте! Я уродливая редиска! Прямо сейчас. Редиска. Редиска. Редиска. Редиска. Редиска. Привет, Редиска. Редиска. Редиска. Редиска. Я страдаю от Редискотомогательств. Так значит, меня Масик зовут? Правильно, все так. Масик, ты мой Масик. Так я Масик, ты мой Масик, выходит? Да нет же, блин. Масата ты. Масата тебя звать. Значит, меня зовут Масата тебя звать. И сокращенно, Масик, ты мой Масик. Я в крыша поехала! Кажется, он мной. Ну не просто же так я богиня. Я все-таки идеально. От моей неземной красоты он потерял бы. От такой чудачки это все звучит крайне сомнительно. Чудачки? Это ты про меня? Прямо сейчас все силы поместья заканчивают подчищать беспорядок. Все силы поместья? Значит, сейчас солдат поблизости близости не осталось Нет, конечно, ты чем слушаешь? Понятно. О, Рядом никого. А значит, прямо сейчас я могу попрощаться с вами обоими.